Ребята, всем привет сегодня с своем видео расскажу как активировать скрытые игры в google например немногие знают что прямо в браузер chrome можно развлечься поиграя в различные игры будем с вами использовать браузер firefox вы можете любой выбрать какой вам удобен в адресной строки вводим google pacman и у нас с вами открывается игра запускаем старый добрый Pacman далее если мы введем сюда слетер у нас с вами откроется пасьянс можем также с вами поиграть и третье значение если мы сюда введем тик-так у нас с вами откроются крестики нолики ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока